Добрый день, друзья! С вами Роман Шкудер, компания Force Life, специально для компании Amarkets. Мы сегодня проведем обзор, технический анализ рынка криптовалют. Значит, сразу к делу, не будем долго лить воду, как говорится. И значит, что по битку, ребят, смотрите, значит, сейчас цена стоит на 22500, также этот уровень был ранее. Вот с него было сильное снижение, да, то есть точка изменения такая локального тренда в моменте. Но с него ходили. И вот сейчас цена как раз стоит выше данного уровня. Выше 22 500. В целом неплохо он смотрится. Потому что после сильного движения нет отката. Есть такое правило. Значит будет продолжение. Мой сценарий я все-таки не отменяю. Думаю, что мы увидим в ближайшее время там, месяц два, Цену 28 там, 32 тысячи. Дальше посмотрим. Возможно он там и пишут, на 40 пойдет. Все, может быть, может не 50% пойти. это тоже нельзя исключать, но думаю, что еще вытянуть, то есть очень долго было снижение, это произошел откат после сильного снижения, первый такой нормальный, потому что были только раньше отскоки, это не откаты были. Я думаю, что еще движение продолжится в моменте, никто этого не ждет, все ждут, что будет шорт, все шортят, думаю на этих шортистов как раз цена и выше 25 тысяч вот здесь, всех, кто набирали там шорты, да. Многие ставили там стоп за 25, за 26, я думаю, что их также достанут. Поэтому рассчитываю на, на рост, но возможно и в моменте снижения 21.300. То есть такой ретест. Пока посмотрим, очень долго уже он стоит. С 21 января уже стоит, то есть уже там почти три недели скоро будет, как он стоит на месте. Думаю, что выход должен быть. По Аде, ребятки, думал, что будет... Какой-то отскок, пока также сильно очень держится. Цель 42, э, ну 42, 42 цента. Возможно, сходим где-то на зону 50. Это может быть тоже пока, что вообще не падает. Посмотрите, каждый откат выкупают. Очень-очень сильно смотрится. BNB, ну BNB, ребят, вообще просто тут очень хорошее движение. Цель роста сейчас будет. Ну, видите, вот здесь был уровень 336, вот его достали. И следующая зона 353. Думаю, что как раз сюда где-то и будет стремиться инструмент. Э, так, что у нас дальше, дальше, дальше? У нас дальше DOT. Э, DOT у нас дошел почти до уровня 7.2. Тот уровень, который я отмечал ранее. 7.2, если пробивает, идем в зону 9.5, вот это уже будет очень так наглядно. Скорее всего, наверное, пойдет, потому что, видите, прошли, вернулись на объеме, то есть протестировали, и накопление пока не было каких-то свечей. Думаю, что должны сходить. Единственное, что здесь точку входа, ребят, даже не знаю, или выше 7.2 брать уже, или где-то брать с 6 долларов, если вернется. Сейчас вот залезать уже вот здесь, не знаю, честно вам скажу. Что тут сделать, в принципе? Э, потому что график пока такой себе. Ну, разве может где-то вот 6.50 где-то вот отсюда заходить? Тут пока не совсем понятно, где тут брать. Надо брать в любом случае с отката. Вот это неплохо было. Ну, это зона 6 долларов, да. Дальше уже такое. Эос, смотрим, что у нас по Эосу. Эос также стоит, кстати, на 1.02, очень долго собирает. Вот это реально это интересно. Правда, стоп, конечно, может быть огромный. Если, ну, надо брать это уровня и брать стай за уровень, либо за вот эти хвосты, но это очень много. Поэтому тут надо смотреть. Тут надо смотреть. И думаю, что все-таки Эос также сейчас себя покажет. По эфиру очень похоже там на биток, но поджимает тут уровень 1662, очень долго стояли, не было реакции на ложные пробои, видите, вот ложные пробои, реакции нету, значит, скорее всего, уровень будет пробиваться, До очень длительное поджатие, такой сбор энергии, думаю, что будет идти где-то на зону 2000, это вот очень реальный сценарий, 2, может быть, даже 2200. Как-то туда, потому что пока что, ну очень сильно. И накопление такое сумасшедшее, чтобы вы понимали, с 15 э, января накопление до да, 14. То есть почти месяц накапливают, я думаю, что выстрел будет хороший. Лайткоин. а Скоро халвинг. Думаю, что все-таки он еще порастет, порастет Лайткоин. Собрали позицию. Ну тут цель была где-то 110. Я думаю, что ребятки, наверное, он сходит, ну, может даже на 200 долларов. Такое может быть. Тоже на откатах стоит брать. Сейчас уже вышли. Думаю, сейчас залетать уже поздно. Ну, на данный момент. По S&P, ребята, S&P 500 пробили линию нисходящего тренда. Пробили линию нисходящего тренда, устремились наверх. Есть шансы теперь идти в зону 4.300. Очень так хорошо смотрится в эту как раз область движения. Значит, что по Салане По Солане у нас зеркальный уровень 26.30. Вот он. Тоже собирается, если пробивают, идем дальше. Идем где-то на 38, скорее всего. 38 и дальше у нас там 48 есть. Пока что 26 поджимают, но ниже уровня здесь заходить немного опасно. Хотя кто хочет очень рисковать, можете там попробовать взять там со стопом за 22.0. Можно 22.1 вот сюда вот поставить и попробовать. То есть такой коротенький. ну, Лучше взять этот, ну хотя бы один доллар, чтобы был стоп, и тогда можно посидеть. ну. Я под уровень такой не беру, лучше брать уже после импульса. Хотя сейчас стоп нереально небольшой. Трон, ребят, вышел наверх, пытается сейчас вот закрепиться выше 0.064.5. Очень сильный уровень это был, видите, постоянно. Сейчас, если пробивает, идем на 0.07. То есть очень неплохо Трон смотрится. Там ну, куча внедрений в него и так далее. По Люману XLM собирается, тоже можно рассмотреть 0.087 вот отсюда на лонг и э, с целью там 0.1. 0.1 хороший уровень, но, скорее всего, если так собирает, может пойти где-то на 0.13 даже сходить. Люман Ripple тоже тут собирается очень долго с этими решениями по секу и так далее. У меня там позиция была, после вот этого хвоста я посидел, но ну, думаю, что Ripple в моменте где-то пойдет против рынка. Просто это непонятно, когда будет, но он пойдет, это точно. Просто когда? Может быть через месяц, может быть через 3 месяца, может быть через 2 недели. То есть тут, конечно, ребят, кто хочет посидеть, конечно, то можно. Я пока... У меня там есть позиция еще давно когда-то брали. Но я пока здесь не хочу. Ну, то есть есть получше по монеты сейчас, чем вот это вот. Хотя я думаю, что тоже сорвется. Просто надо быть тогда в моменте на рынке. И Тезос, ребят. Смотрите, как зеркальный уровень это работал. 1.03 мы отмечали с вами. Смотрите. Четко постояли с ретестами и дальше опять на рост 1.20 там у нас сейчас зона, пробивается наверное, 1.47, вот это будет следующий уровень, ну потом 1.73 и скорее всего 1.94 вот это вот. Думаю, что также пойдет нормально. Ребята, у кого есть желание открывать счета, можете открывать. Здесь MetaTrader, понятная старая платформа добрая, да, кто торговал там на Форексе и так далее. Нормальный инструмент, можно и Форекс торговать, и Кирптур торговать, в принципе, нормальное исполнение сделок, хорошие объемы, поэтому, кто хочет, можете торговать по ссылкам ниже, открывать счета, ну и, конечно же, регистрироваться и зарабатывать обязательно. На этом все, такой у нас сегодня обзорчик, увидимся в следующей неделе, поэтому всем хорошего дня, профита, не забывайте ставить стопы и до новых встреч, всем пока.